Я растворяюсь в потоке света. Этим летом, этим летом яркие искры летят, Сияют, сияют, блестят нисходящие потоки Любви и радости прекрасной токи. И растворение оно несет, и очищение, и всякий плод. Аскет прекрасных юг дарований был нам дарован света и земли. Текут, текут, текут, текут его любви, потоки светло-искрометные, прекрасные, полетные, и в них вращается земля, и крутится вокруг себя. И каждый, кто космическим рождением рожден, и каждый, кто пришел помогать Творцу в его прекрасном плане трансформации Земли, благословенной мы отчасти все. И Земли, то люди света, радости, то люди лета, сладости, потоки льются, проливаются, потоки так искрятся, зажигаются, сервятся, потоки света прекрасные Летом, прекрасней солнца земного, потоки света, божественной услады рая, то для развития, прогрессии, домой, И растворяемся в потоках света, Летящим летом, светом света, Мы растворяемся в потоках света, Летящим летом летом. Мы растворяемся и все вокруг преобразуя. Своей энергии, несем свет все в сон. Свет дарим мир, мироздание творя. Мы помогаем Богу, ты и я. В потоках света, света, света этим летом, летом, летом. И мы зимой, весной всегда, всегда в потоке растворяется душа в нем помнит, лишь себя, Творца, далекий мир Творца, Потому лишь о нем окажется ведь в нем, потоки света, света, света, прекраснее на свете этого Творца потоки благословенные его любовь сильнее, Морского, легкого, прибоя, что аромат несет порой. Потоки света, света, света, любви его прекрасней нет. Все заигрывано, все это олен. Лишь его энергия, прекрасный плен. Душа, войдя в него, все обретет она. И растворившись в свете бытия, преобразуя все вокруг себя, служа высоким принципом себя даря, тем самым развиваясь в свете, помогая тем и этим к творцу, и идя, идя, любя, душа, Красный слив.